Хочу вам посоветовать одного художника, который рисует вот такие превьюшки, можете видеть вот примеры, ссылку на его телеграм я оставлю в описании, кому это все интересно, перейдете вот его телеграм, напишите и договоритесь с ним о цене, человек реально старается, рисует, все ссылки на его контакты будут в описании всем привет Вы на канале как заработать в интернете сегодня на обзоре новый кран называется он крипто сад на этом кране можно зарабатывать криптовалюту точнее зарабатываем сначала монеты а далее обмениваем эти монеты на криптовалюту биткоин, лайткоин trx дайкойн биткоин на coinbase лайткоин на coinbase и шиба на coinbase на ваш выбор чтобы здесь зарабатывать, ссылка для регистрации в описании. Регистрация простейшая. Переходим, регистрируемся, попадаем на сайт, нажимаем вот заявка на сборщик. И здесь мы можем зарабатывать бесконечное количество раз. по Получается 600 тысяч монет. И здесь нам нужно разгадать капчу. Выбрать здесь грузовик и антибота. И нажимаем собрать свою награду. Good job. Также есть Auto faucet. Здесь ждем 40 секунд и получаем по 10 тысяч поинов. Если у вас есть энергия. На этом кране есть офферволы. Нажимаем сюда и разгадываем офферволы. Также здесь есть оконная реклама, серфинг, Смотрим вот э, 5 секунд, зарабатываем тысяч сатош Нажимаем вот, на рекламку. Ждем вот, 5 секундочек. Таймер заканчивается. Разгадываем здесь капчу. Выбираем что здесь пишут. Сердце пишут. Нажимаем сердце, нажимаем зеленку. Переходим опять на сайт. На сам кран. Сейчас э, нас проверят. И мы заработали плюс еще 27 тысяч коинов. Есть здесь шортлинки. Их здесь 12 штук на вот вот такое количество коинов. И нам дают за каждый шортлинг по 1000 вольт. Эти вольты можно использовать в автофоуцит. Также есть система достижений. Чем больше вы проходите на этом кране, тем больше вы зарабатываете. Вот здесь. Прошли 10 клаймов, зашли в достижения нажали, заработали плюсом Плюс еще 500 энергии и 120 тысяч монет. Ну и так далее. Также на этом экране можно рекламироваться. Это очень хорошо. Мне нравятся такие экраны, там где можно заказывать рекламу. Можно пополнить счет и заказывать рекламу. И реклама, я вам скажу, эффективная вот с таких канон, если вы заказываете. Попробуйте хоть, хоть один раз, и вы поймете, про что я говорю. Вот смотрите, если мы посмотрим по веб посещаемость на данном кране присутствует. 47 тысяч пользователей ежемесячно заходят. И когда вы закажете рекламу, она у вас появится вот в PTS Surf. И кто будет вот, кликать по рекламке, он наткнется на вашу рекламу. Ну вот, к примеру, кто-то рекламирует кран какой-то. Мы нажимаем визит, и вот мы видим данный сайт. Если он нам понравится, мы на него обязательно перейдем и будем на нем зарабатывать. Так само и вы, когда закажете рекламу, кто-то на нее перейдет, будет зарабатывать. И у вас будут, так сказать, свободные рефералы вы будете зарабатывать за счет партнерской программы. Давайте сейчас выведем с данного крана У меня вот здесь 18 рефералов. Вот ваша партнерская ссылка будет. Вот такое количество у меня коинов. Давайте сейчас поставим на выплату. Проверим данный кран на платежеспособность. К выплате получается у меня 08TRX. Good job. Перехожу на крипто кошелек обновляю страничку и как видим данный кран платит кому он интересен переходите и зарабатывайте на этом у меня все всем желаю хорошего дня всем больших заработков и всем пока